Листиков не было в два раза больше, чем было текста? Листиков было в два раза больше, чем было текста. Я люблю много листиков. <свят> да. Uh, у меня вот вопрос. Вот э, те приемы, которые ты показал, особенно с примерами, э, не всегда же можно использовать, сохраняя стилистику текста. Ну, то есть э, в каком-то случае они подойдут. То есть когда э, ты меняешь предложение, когда ты перестраиваешь у У меня стиль изложения меняется. Образ, меня стиль изложения меняется. Это же не всегда можно делать. Что делаешь? <г Hah> Эти примеры не улучшают стилистику текста. Они выкидывают из текста мусор. Они больше ничего не делают. То есть мы так не делаем из одного стиля другой стиль. Мы не делаем, допустим, из художественного публицистический наоборот. Мы просто удаляем из текста мусор незначащие частицы. Если их употреблять аккуратнее, допустим, помнит, что это будет не текст, а разговорная речь. Можно оставить больше разговорных оборотов. Хороший пример. В разговорной речи мы часто используем структуру и говорим «во-первых», «во-вторых». Третьих. Это структурирует то, что вы хотите сказать. На письме это излишне. Вы можете написать в столбик, и вам больше не нужно использовать эти паразиты. В разговорной речи можно использовать. Таким образом, если ты хочешь сохранить стилистику текста, ты можешь определить, что именно вносит стилистику в твой текст, и удалить все остальное. Да. А как сохранить количество смысла и не потерять художественный окрас? Художественный окрас – это такой, знаешь, важный, очень, очень сложный, странный момент, потому что… Вот, казалось бы, вот тут вот теряется художественный окрас. Но тот, кто передаст конкретный оттенок эмоций, объяснит мне, в чем именно он был. Я, грубо говоря, не верю в существование художественного окраса. Есть хороший текст, плохой текст. Нет, я могу на этот вопрос. Первый вариант более мягенький, второй немного более жесткий. Но. Э... Иногда управляется какая-то бесцеремонность. Вот, как да. <смех> а, правда это такая штука, которая не становится неправдой после того, как ты ее узнал, не становится хуже после того, как ты ее узнал. Правда это правда, она не может быть плохой. <смех> Вы человек думаешь, может, ты один так думаешь, я не могу не думать по-другому, не убеждая его обратно. Александр, вопрос. По-моему, мне так кажется. Кстати. То, что было в этом материале, больше имеет отношение к написанному тексту, к тексту, который пишется для газет, для каких-то зрительных вариантов. И да, ну, на лекциях очень часто используется импровизация. Так, так или иначе, из этого... Все, все знакомые мне джаз-музыканты, то есть я дж джаз-подмастерь, а джаз-музыканты говорят, что лучшая импровизация — это подготовленная импровизация. Да, но вот. И, э, и э, все это и хорошо и подходит и для и редактирования. И редактирования письменного текста, поэтому я и показываю написанные примеры на доске. Все это отлично подходит для редактирования письменного текста, который вы потом собираетесь читать на лекции. Э, давайте я упрощу пример. Вот вы собираетесь читать лекцию, вы написали текст. Уже на этом этапе вы автоматически вырезали оттуда слова ⁇ ну ⁇ и ⁇ вот ⁇ Понимаете? И они уже там не написаны. И так далее, и так далее, и так далее. Но если мы будем то, а, репетировать свое выступление, просто несколько раз обращая внимание на то, что мы произносим. Люди не умеют так. Текст. Люди не умеют так. Люди не умеют избавиться от слов паразитов, лишь сказав себя. Ну, все, я больше не говорю слово ну. Ой, ой, все. Все люди так не умеют. Все, которых я видел, я не видел всех коров. Хорошо. Ну, меня, скорее, не вопрос, а возражение живое. Мне нравится, что.. В октябре живой лекции, как говорится, академическому тексту, в том, что мы э, чувствуем личное возглавное отношение А если вы выражаете в субъекте а оценочные осуждения, как бы за ними теряется ваша личная основа? А, вот тут хороший момент был при переводе к академическому формату. Все то, о чем я говорю, не делает из художественного текста сухой академический. Скорее, напротив. В некоторых примерах заметно, как э, сухой Сухой бюрократический, сухой бюрократический язык, сухой академический язык становится живым. Ну, скорее вопрос о том о рекомендации вырезать оценочные суждения, а оценочные суждения сразу и проявление вашей личной отношении. Там был совет и... я... Смотри, э, я, я считаю свою работу как лектора сугубо реферативной. А реферативность подразумевает отсутствие оценочного суждения. То есть я не делаю собственного исследования, как текст Википедии не делает собственного исследования. Этот стиль помогает не делать собственного исследования, когда ты не собирался делать собственного исследования. То есть он не делает текст хуже, он просто защищает тебя от того, что ты сейчас соврешь. Приходится говорить правду, приводить факты, аргументировать. Что ж, спасибо вам большое. Пишите текст короче.